Что такое сеть Свайпал? Для чего она нужна? И действительно ли она народная социальная сеть? Да, действительно, наша социальная сеть SvaPal, она предназначена не только для, значит, публикации своих материалов, но и можно здесь неплохо зарабатывать, получать доходы. Надо только, всего лишь навсего, всем рассказывать и рекомендовать данную сеть для использования. У нее много-много различных преимуществ. Ну, первое, здесь нету банов. Здесь нету ограничений никаких. Здесь можно публиковать контент. Любой который разрешен законодательством Российской Федерации публикации. Вести свои блоги здесь можно. Здесь можно э, видеоконтент публиковать. Здесь можно публиковать э, фотографии. Рассказывать о своей сетевой компании. Друзья, узнала потрясающую информацию, спешу поделиться с вами. Всем привет, меня зовут Зарина. Давно в сети зарабатываю, но такие предложения бывают реально раз в несколько лет. Скажите, вы хотели бы получать бонус? А также в данной социальной сети можно коммуницировать с любым пользователем. Ведь в данной социальной сети регистрируются только живые люди. Здесь нет никаких ботов, здесь нет никаких Спамеров, потому что мы против спама мы не приветствуем распространение спама и поэтому данная сеть дает ряд огромных преимуществ перед обычными социальными сетями ну и самое главное это то что здесь за одни и те же действия которые вы делаете в социальных сетях обычных, там, в Одноклассниках, ВК, в мессенджерах, таких как Телеграм и все. Здесь еще вы можете получать доход за те же самые действия. То есть та же, эта же социальная сеть вам будет платить. Вы, приобретая тариф, приобретаете возможность получения, причем неограниченную возможность, получения доходов. Геннадий, а скажите, а оплата вот, тарифов надо платить ежемесячно или как? Мы платим один раз за всю жизнь, на все оставшееся время. У нас нет ежемесячной оплаты, как, допустим, вот, допустим, если вы используете в Телеграме премиум тариф, то вы там должны вносить ежемесячную оплату. То в нашей социальной сети достаточно один раз оплатить этот тариф и пользоваться им всю жизнь. Геннадий, а что же вы мне посоветуете? Вот какой бы тариф мне приобрести для старта? какой тариф вам приобрести ну я скажу так в нашей социальной сети имеется 6 тарифов это смарт э, потом на это стартовый значит в теме мат, э, консультант матерый это профессионал и три э, тарифа с э, так сказать с пассивным доходом это стандарт премиум и вип с помощью этих тарифов вы можете зарабатывать получать доходы в том размере который позволяет в которой позволяет данный тариф допустим я вам посоветую для начала хотя бы зайти на тариф smart то есть приобретаете тариф smart и вам сразу же, у вас сразу же появляется возможность получения заработка. То есть получения дохода. А скажи ко мне, Геннадий, а чем же может быть мне полезна данная социальная сеть? Ведь я же сетевик. А данная социальная сеть, она может быть полезна всем. И в том числе сетевикам вы можете спокойно продвигать в этой социальной сети свою сетевую компанию, рассказывать о продукте, который продает сетевая компания, развивать свой личный бренд, приглашать людей, коммуницировать с этими людьми. То есть, так как все пользователи живые люди, то есть пользователи нашей сети свайпл это реально живые люди, то у вас есть возможность коммуницировать именно с живыми э, людьми, связываться с ними и рассказывать о своем продукте, той сетевой компании, в которой вы развиваетесь. Вот этим она и может быть полезна для вас это социальная сеть. Вы же Допустим, если пользуетесь ВКонтакте, там есть действуют всякие ограничения. То есть, социальная сеть может урезать вам охваты, отправить вас в бан за какие-то действия. Да? И еще всякие-всякие различные ограничения. То в нашей социальной сети никаких ограничений нет. Вы можете спокойно с любым пользователем связаться пообщаться в том мессенджере, в котором удобно вам обоим. То есть здесь комфортно. Никаких банов, никаких ограничений на публикацию материалов нет в нашей сети. Мы вообще против спама. Мы за нормальное общение между пользователями, живыми пользователями. До встречи! В нашей замечательной сети Свайпл. Ссылочка вот здесь, под этим видео.